Пошли, еще Все, начинаем. Поехали! Друзья, я счастлив быть в 179-й школе, вот, с которой меня связывает не только то, что сын сейчас заканчивает 11-й класс, но он сейчас едет из другого города, они там играют. Вот, но еще то, что я сам здесь вел класс, вот, в общем, ну родной дом. Один из родных домов в Москве несколько. Так что всегда, когда я сюда иду с лекцией, там такое волнительное действие. Значит, сегодня будут гапсовые числа, и их чудесные, О, чудо, чудотворное влияние на всю математику. Конкретно в принципе, я сейчас напишу, а больше я сюда не подойду, так что потом ты сможешь вернуться. Значит, это мы, это как бы было вроде как на кружке. Я немножко объясню, что такое основная теорема арифметики, почему как бы она в числа в число верна, мы просто поверим в это утверждение. А дальше начнем Значит, в результате мы. Сможем, например, решить вот такое замечательное уравнение целых числов. То есть а, мы сможем понять, в каких случаях квадрат на единицу меньше куба. А, вот И понять это про весь натуральный ряд. Да? То есть вообще, когда в натуральном ряду, где бы то ни было, встречается квадрат на единицу меньше куба. Дальше мы с вами решим знаменитую задачу о пифагоровых тройках. Но после некоторых небольших приготовлений это будет сделано в одну строку. А вообще, в принципе, как бы есть разные методы получения всех решений этого уравнения в целых числах, опять же. А, но, значит, но так или иначе, все равно они задействуют там довольно долгую цепь каких-то логических аргументов. И самое короткое, которое я знаю, самый короткий вывод, он происходит через голосовое чисел. Вот, дальше, значит, и мы рассмотрим вопрос о представлении чисел в виде сумм двух квадратов и в частности, и в частности простых P в виде суммы двух квадратов. И здесь нам тоже помогут Гауссу числа. Это знаменитый сюжет рождественской теоремы Берма. А это то, что Гаус полностью удолбал под орех в свое время задачу. Да, как, сколькими способами можно представить данное натуральное число в виде суммы двух квадратов. Тут я не до конца доведу, я только сделаю некие намеки, а вы уже это самостоятельно доделаете. А потом мы в результате, заходите как-нибудь, я думаю, там ведь можно найти местечко. А потом в результате мы рассмотрим задачу RdS о равных расстояниях, которые с предыдущим является нереционной задачей человечества ведь... мы вот. рассмотрим, но, к сожалению, мы ее не решим впрочем, я бы поставил где-то процентов 5 э, вероятности на то, что эта задача будет решена кем-то из присутствующих здесь людей процентов 5, потому что она довольно свежая, она не кажется гробовой, но пока никому не дается вот, я ее сформулирую и вы можете попробовать что-нибудь с ней сделать ну, э, как нам часть ее упражнения доказать что нечетных совершенных не существует вот. и в этот век когда я учился да не было интернета я э, не, не думаю что это какой-то подмог три дня пытался доказывать даже несколько лем выбил да? нечетное число которое потенциально является совершенным вывел несколько м вот. потом пришел учитель учителю сдался он такой это шей был она нерешенная да, что никто из вас не решит. Ну и дальше на самом деле будет э, такой постскриптум, если у нас останется время. У нас сколько? Полтора часа есть? Да. Вот, вот если у нас останется время, то мы еще э, рассмотрим э, значит, вот такое уравнение. Э, оно неожиданно стало чрезвычайно важным для человечества. Рассмотрим его решение. Я в числах и что-то интересное, что из этого следует. Некоторые решения в галстальных числах, и что-то очень интересное так решено. Вот, это если останется время. А кто знает, что это за уравнение? Поднимите руку. Я написал y квадрат на равно x кубе плюс 7. Болида похожая на это, но тут кастанка другая. Кто знает, к чему относится, к какой деятельности, чрезвычайно популярной в современном мире, и к какому явлению современного мира это уравнение относится, не знает, да, никто? Криптовалюта. Знаю, криптовалюта. Да, да, да, да. Биткоин, криптовалюта, биткоин, совершенно верно, да. Это э, уравнение э, лежит в основе функционирования криптовалюты биткоин и тех алгоритмов, которые не ней Ну Вот, собственно, это наш примерный план. А теперь поехали. Значит, я должен взять тот же самый фломастер, да? да пальцем рисовать? Ну как нравится? А, просто вот так, да? да? Можно. Ну, давайте так и будем. Значит, что такое гауссовые числа? А, ну что такое целые, числа, все знают, да? <связывающий> <связывающий> вот так вот узелки рисуют на прямой линии через равные промежутки. Правильно? Где-то выбирают ноль, ну, или еще договариваются о направлении отсчета, так чтобы, например, оно шло направо, как обычно, что, впрочем, совершенно не важно. Вот, и тогда у нас целые числа будут направо идти, а, в смысле положительные, а отрицательные налево. Ну вот, эм, некоторые вещи в целых числах не делаются, например, Сумма квадратов ни в целых числах, ни в обычных вещественных числах не раскладывается на множители. Вот не умеет и все. как вот, не произойдет. Нельзя сумму квадратов разложить на множители. А, но нам же хочется это сделать. Разложение... Кстати, тут цвета тоже да, бывают? Да. да. да вон, вон, вон они. Сверху слева. Сверху вверху цвет. Вот, вот это, вот да? так, а, да. Все, я, я буду и время от времени перетрыгивать на другие цвета. Вот. Здрасте. Так, вот, еще можно потесниться? может, сзади есть место. Ну и мы заводим, значит, мы заводим число новое, давайте толченьким возьму, и здесь окружность такую вот, проведу окружность, она называется тригонометрической окружностью, вот, и, значит, мы на, на точках пересечения ее с вертикальной осью заведем на новые два числа, минус и, и, и, вот, и будем... Просто постули, постулативно считать, что это как раз квадрат из минус единицы, которого нам так не хватает, да, при разложении суммы квадратов, нам хотелось бы ее превратить в разность. Но чтобы ее превратить в разность, нам нужно извлекать корень из минус единицы. Да? x квадрат плюс y квадрат равно x квадрат минус минус у квадрат. И если мы умеем э, из, из минус единицы да, извлекать корень, то мы сразу э, сможем и разложить, потому что это будет и у. Квадрате, правильно? И дальше, естественно, вот вам и разложение x минус y плюс x умножить на x плюс y. -p. То есть мы сможем выполнить нашу главную задачу, которая идет лейпштейном сегодняшней лекции вообще всей, да? А именно разложить сумму квадратов на множители. В этом как бы суть того, что мы делаем. Мы изобретаем новые, э, как бы, новые объекты. Некоторую новую систему чисел. Мы ее изобретаем с одной единственной целью. Чтобы сумма квадратов раскладывала на множество. Да? Потому что после этого многие задачи этого сведутся к некоторым общим принципам делимости. Принципы делимости там разрешают, э, например, уравнение n равно a квадрат минус b квадрат. Полностью можно э, решить в целых числах с, с, с помощью теории делимости, э, сколькими способами данное натуральное число представляется в виде разности да, двух квадратов. И это делается в обычной аритмийский целых чисел с учетом основной теоремы арифметики, которую, надеюсь, все знают, да? Любое число является произведением простых, и это существенным образом единственное разложение всегда. Вот, и вот мы теперь должны что-то сделать, чтобы с суммами квадратов тоже все получалось. Ну и вот для этого изобретается система чисел, в которой э, есть такое вот разложение. Ну что мы, смотрите, что мы привлекли какое-то новое число. Среди обычных вещественных его нет, поэтому мы его расположили где-то вне. Но, как бы это сказать, дальше, естественно, наверное, понимать, что если мы имеем дело с числами, то, наверное, мы должны их уметь складывать, вычитать и умножать. Иначе какие они еще числа? Да? Мы, мы вот почему натуральными числами не ограничиваемся? Почему? Потому что натуральные числа не позволяют себя даже вычитать. Как эти два натуральных числа? Получится отрицательные. Вот вам приехали. Поэтому мы заводим целые числа, чтобы там уже были выполнимы все Требуемые операции, э, ну такие первые три, это сложение, вычитание, умножение, а с делением начинается как бы интересная история. Добрый день, заходите. С делением начинается интересная история. Э, иногда деление есть, иногда деление нет. И вот именно из-за того, что иногда оно есть, иногда его нет, получается, ну, содержательная теория делимости с простыми числами, там, с делителями, вот это все. Да? общими диетиями. Вот И поэтому поэтому возникает, собственно, возможность решать уравнение на основе делимости. Ну хорошо, значит, мы хотим, чтобы эти числа подчинялись тем же законам. Но тогда, если они, подчиня... если они должны подчиняться тем же законам, то тогда число i должно позволять себя умножить на любое целое число. Поэтому мы получаем не только эту ось, но и вот эту ось. А дальше... Ну, дальше нам, наверное, хочется уметь как минимум складывать их с обычными целыми числами, да? Вот. И когда мы будем их начинать складывать, значит, упражнение стоит в том, что при том, что мы потребовали, А плюс B, И равно C плюс ДИ, тогда, и только тогда. Эй, ну куда делся? Ага. Когда что, а? Продиктуйте. А, а равно С, B равно Д. Да. Ну и упражнение довольно простое, как бы влево то, вправо то, и если бы это было не так, и бы стало вещественным числом. Вот, что, как мы понимаем, не может быть порой минус 1. То есть у нас получается взаимно соответствие между всевозможными такими суммами и всевозможными точками плоскости с целыми кормилами. Ну вот, соответственно, мы должны завести вот это все, что я сейчас рисую, это все должно быть у нас, все точки пересечения вертикальных линий. Есть какая-то кнопочка, бах, и сразу же вот эти все вот параллельные, вертикальные. Ну, пока мы будем искать, я думаю, что я уже нарисую. Вот, вот у меня получается система чисел в узлах сетки. надежнее, наверное, эти писать, комфортнее, что ли. Вот, и мы хотим теперь что сделать? Мы хотим научиться складывать их, вычитать и умножать, ну, в общем, со сложением, вычитанием понятно, так тут надо было бы взять другой цвет, наверное, да, например, красненький, нарисовать там какие-нибудь два комплексных числа. Ну и сложение производится по принципу э, по компонентности или что то же самое векторное сложение, кто знает вектора, это обычное сложение векторов. Ну и вычитание тоже, как бы если вот это вот одно число, то вот это вот противоположное ему число. И чтобы из этого вычесть это мы просто в обратную сторону вот кульнем. И вот получится результат. А умножение что? А умножение производится по наивному принципу. Раскрываем скобки, и все. И помним, что и в квадрате должно быть равно минус единицы. Какой тогда получится результат? минус bd и bd. Да, потому что bd и квадрат это минус bd. Да, плюс. Угу, uh -huh, точно, вот, вот такая формула для умножения действует, вот, и делимость определяется в отношении к этой формуле, то есть одно Гауссово число делится на другое, если, то есть вот, вот, это, вот это число делится на это, да? Если существует вот такое, предумножение на это, да это. То есть принцип делимости тот же самый, что и в целом числа. Одно число делится на другое, давайте я так напишу. Гаусовое число альфа делится на гаусское число бета, тогда это тогда, когда существует гамма, такое, что альфа равно бета гамма. Все. То есть определение делимости не меняется вообще. Более того, довольно много чего не меняется. Ну, множество всех да, делитель, это ну понятно, если одно число делится на другое, то. Соответственно, то второе называется делителем этого первого. Вот. Ну и мы можем рассмотреть множество делителей, мы можем рассмотреть для двух чисел множество общих делителей, да? Вот. И развивать теорию простых чисел. Ну, например, определение. Смотрите, я сейчас дам определение, и вы немножко офигеете от него, а мы его потом разберем Гаусова. Число, значит, каком-то там x плюс y, Называется простым, если у него ровно 8 делителей. Вот такое определение простоты. Откуда 8 взялось? Откуда взялось 8, а? Плюс-минус дает 4. А еще и. Вот, правильно. Значит, дело в том, а, дело в том, так как мне, что, так сейчас следующую надо следующую страничку. Там будет а, плюс страничка. Да. А, ну, вот, спасибо, спасибо огромное. Значит, дело в том, что а плюс би любое а плюс И делится на и ибо а плюс И на самом деле равно и умножить на кто не продиктует это. B minus A. Minus, минус, минус, байминсаи. Oh, вот я в такой форме хочу. Именно так. Валя, voilà. и на раскладке а умножить на минус и квадрат это как раз плюс а. Поэтому э, любое число делится на i, но аналогично на минусы естественно делится, да, на единицу и минус единицу. Получается, что у нас э, вот любое вообще это число, э, любое Гауссово число. Как, как минимум делится на следующий набор Значит, делится на 1 и минус 1 минус и а плюс b и а плюс b умножить на и а плюс b умножить на минус 1. А плюс БИ умножить на минус И. Ну, эти четыре можно преобразовать, соответственно, в форме Б минус АИ. Вот какая четверка чисел крутится э, при умножении на И? да Как она крутится? Вот А плюс БИ превращается в B минус АИ. Дальше, э, если еще раз умножить на И, будет, значит, э, на И. Сейчас, БИ э, э, квадрат, я правильно не написал? Uh, я неправильно да, написал? А плюс b I умножить на И равно минус B, I, наоборот, плюс АИ. Uh -huh. Теперь домножаем еще раз на И, получаем минус А минус b И, но это все равно, что, естественно, домножить на минус единицу. И вот в следующий раз уже вот получится вот, b минус аи. Вот эта четверка чисел называется АЦ И Рованные числа. Любое гаусовое число имеет три своих таких как бы собрата, да, собрата, кроме самой. 0. 0, 0 имеет... Я вспомнил, где я себе вижу. Вот, 0, оно 0 не имеет, но ну, они все одинаковые, да, 0, но оно есть, но мы про 0 вообще не любим спрашивать, там делится или делится, ну... Для нас, школьников, мы понимаем, что 0 делится на 0, а все остальные числа на 0 не делятся. Но если 0 пытаться разделить на 0 с каким-то контролируемым результатом, то это тоже не получится, потому что будут все числа. Ну и поэтому в обычной школе, как бы, чтобы мозг не съехал, крыша не поехала у всех, просто говорят, что на 0 делить нельзя. Но мы то математики, мы знаем, что нет ничего такого, чего просто нельзя. Есть что-то, что несовместимо с аксиомами, правда? Вот. Поэтому деление на 0, оно как бы вот вызывает следующую трудность. Любое, ну, любое число. Просто по определению не делится на 0. А 0 на 0 делится. Но результат получается любое вообще число. Поэтому как бы разделить однозначно. Ну вот. И мы получаем, что любое не нулевое число имеет целую вот такую вот серию чисел. И первый вопрос, который я хочу вам задать, это в каких случаях эти 8 чисел не все различны. Вообще как их увидеть? Вот я... Я, я пока вы думаете, я подскажу, потому что я покажу, как их увидеть. 1 и минус 1 минус и. Само число. А плюс b да? Что такое минус b плюс а и? Ну вот если немножко вдуматься, ясно, что это... Да, и что это 90 градусов. Ну и на самом деле я просто не хочу в этом вдаваться. Ну, ага. A равно A равно b, а равно б. Да. А равно b? Да нет. А, нет, когда... Нет, Какой весь равно нулю? Если 0 а одно из них, то 0 все. А, ну, в этом случае, конечно, да, они все в одном схлопываются, но есть еще. Но, в общем, я сейчас хочу сказать, в комплексных числах на самом нет, деле домножение нет, на число это поворот на угол и домножение на, на длину. Но это как бы мне в данный момент жестко прям не нужно, но когда-нибудь, наверное, понадобится сегодня. Ну, в общем, имейте в виду, что домножение на и это, на самом деле, поворот на 90 градусов. Вот это вот надо, вот это надо учесть черта. Домножение на и это поворот всей плоскости на 90 градусов. Мы пока даже комплексных не рассматривали, только гауссовые, только вот эти вот в сетках. Вот, потом еще раз домножаем на и, У нас, значит, вот сюда идет вот это число. Еще раз домножаем на и, и у нас восстанавливается весь квадратик. Так, зеленый. Вот у меня вот эти вот четыре числа называются ассоциированными. Ну эти тоже четыре числа ассоциированы с единицей, да? Вот. И вот на эти четыре числа делится любое гауссовое число. В частности единица, да? Ну если А, Б это 1, 0. Точно. Например, в этом случае. А точный ответ, ну вот если полный ответ, то он состоит в том, что этот квадрат должен совпасть с этим. А это значит, что А плюс B это либо 1, либо И, либо минус 1, либо минус И. Все. Вот. И только в этом случае, во всех. А у нас А не нет, они здесь у нас целые. То есть мы сегодня с произвольными комплексными числами работать не будем, только с целочисленными. Если они целые, то какая сумма может быть, А или минус? A? Сумма чего? Ну, а и б. А плюс б и равно. То есть не, не самих, а именно вот это выражение. Оно целое, оно должно быть равно. Либо этому, либо этому, либо этому, либо этому. Ну, это соответствует случаю там а равно 1, b равно 0, а равно 0, b равно 1, а равно минус 1 там b равно 0, а равно 0, b равно минус 1. Вот. И это все. То есть во всех остальных случаях два квадрата ä, уже они совершенно разные, да, ну и вот квадрат ассоциированных с любым числом связан квадрат Ну и тогда теперь понятно, что как бы эти все делители даются нам сразу ну, по праву того, что мы хаосовое число. А для простых голосовых чисел других делителей нет. Вполне естественное определение, да? Если я вам скажу, что простым целым числом называется число, у которого ровно 4 делителя. Вы же согласитесь со мной? Да. 7 минус 1, 1 и минус 7, да? И других нет. То есть здесь тоже действует такое правило. И, кстати, оно, оно хорошо чем? Что сразу же, например, по единице минус 1 не надо даже спрашивать. У единицы минус единицы два делителя, значит, они простые. В нуля бесконечное количество делителей, значит, о непростое. это такое универсальное определение простоты через количество делителей. И в гаусовых числах это будет 8. Вот это вот ключевое число да, делителей. Чтобы число было просто. Ну и дальше, собственно, а, собственно, дальше формулируется основная теорема арифметики, в которой постоянно нужно помнить про вот этот эффект. Что с точки зрения делимости, как 7 и минус 7 никак не отличаются друг от друга, да, любое число делится на 7. Делится на минус 7 и наоборот. Вот. Также у нас здесь любое число, делящееся на какой то вот этот вот, вот э, какую-то вершину этого квадрата, автоматом делится на все остальные. И наоборот тоже, вот, если э, какое-то число на, делится на что-то, то и все остальные тоже на это что-то делятся. То есть делимость, она вот по таким блокам разбивается по блокам. Добрый день. Делимость разбивается вот по таким квадратам. Высоко самый маленький квадрат, вот этот вот, да? Он состоит из обратимых, из тех, которые являются делителями единицы, следственно все вообще гаусовых числа. Ну и основная теорема арифметики здесь должна <coughs> формулироваться <coughs> следующим образом. ОТА, что любое гаусово число омега там, омега и дубль В, ладно, дубль В. Как -то там, как тут? Тереть. а это все сразу да а с отменить о отменить давай о, вот так да да ну пусть z z да любое газовое число z ну которое равно там альфа плюс β и а, а, имеет разложение имеет разложение на множители да то есть альфа плюс β и равно там а 1 плюс b1 и на так далее, на АК к плюс bk и так, где все эти простые. Но это как бы, вот чтобы это доказать, нужно уже некоторое, некоторое время поработать, потому что с целыми числами нам понятно, с целыми числами что происходит. Вы делите, например, там 18 на 3 поделили, получилось 6 ну хорошо значит 18 равно 3 умножить на 6 но у вас 6 тоже имеет какие-то делители по какой причине этот процесс не бесконечен что число все время уменьшается. уменьшается уменьшается молодцы потому что модуль все время уменьшается да? так вот в гаусовых числах есть тоже подобное утверждение оно стоит в том что при перемножении двух гауссовых чисел и вообще на самом деле двух комплексных Перемножаются их длины векторов, вот этих вот, которые я нарисовал, на плоскости. А что такое длина? Это корень из за квадрат плюс b квадрат, да, для гауссового числа, по теории Пифагора, правда? Длина. Ну, и на самом деле, эм, вот, вводят понятие нормы, это квадрат этого, если у нас z равно альфа плюс бета, то вообще-то вот с нормами работают, потому что корень, число вещественное, ну и как бы вообще говоря, вещественные числа можно уменьшать сколько угодно, да? 1, одна вторая, одна четверть, одна восьмая, вроде как. Поэтому нам мало того, что <coughs> это вещественное. Нам нужно именно подчеркнуть, что это корень из натурального, а вот в такой формулировке уменьшать бесконечно бесконечности это не получится. Поэтому при значит, делении мы в конце концов получим простые. Ну и вот ключевое, вторая часть, ключевая состоит в том, что это разложение единственное. А вот в каком -то точном смысле? Выложение единственно, знаете, такой значочек, да, единственности в знак. Да. Вот, так вот, оно единственно, то есть, если а, альфа плюс бета и равно также какому-то там, ну, давайте я придумаю еще какие-нибудь буквы, ну, c и d, да, c1 плюс d1 и, на так далее, на cL, плюс DL и то, кто мне может правильно, точно сформулировать, что тогда? Во-первых, а, да. то, во-первых, во-первых, равно L, а во-вторых, вот во-вторых, я очень не хочу записывать, потому что это страшно долго записывать. Поэтому проговорите это, проговорите кто-нибудь вслух, вторую часть, существенную часть основная теорема арифметики. Прогался чисто. Кто готов проговорить вслух? Что во-вторых? Во -вторых, Давай. А, ну ты взрослых. Нет, кто-нибудь из школьников. Давай. Ну, всем все множеством во втором разложении, это множество первого разложения, представленные и умноженные на плюс-минус один и плюс-минус один. Да, все. Как тебя зовут, Костя? Костя абсолютно точно промеров сказал. Существует взаимно однозначное соответствие между этими и этими и в каждой паре взаимно соответствие числа ассоциированы друг к другу. То есть живут в вершинах одного и того же квадрата. Но это ровно то, что ты сказал. Вот. То есть существенной разницы нет. Понятно, что мы любое разложение числа можем домножить на эти все и плюс минусы там единицы, да, минус единицы и получить новое вроде как разложение. Но мы не хотим считать, что оно новое, потому что ну, потому что они одинаковые, да. По сути. Вот. Ну и, соответственно, мы говорим, что вот с точностью до этого момента у нас верна основная теорема арифметики. Значит, я не буду ее доказывать, потому что она здесь уже была на кружке. Ну а кто, значит, кто не был на этом занятии, я скажу, с каким общим утверждением связана основная теорема арифметики в любом кольце, в котором мы в принципе ее нормальным образом умеем доказывать. Ой, я сказал слово <смех> Я <смех> прошу прощения, да. Я произнес как это? запрещенное слово. Э, кольцом называется система чисел, кавычка, чисел. Ну, в нашем случае Гауссовы числа. В которой можно действовать как с целыми. Сложение, вычитание, умножение и правила раскрытия скобок. То бишь перестановочность, ассоциативность, как на школе. Сочетательный закон, правильно? И распределительный закон, который мы называем дистрибутивностью. Вообще, как бы часть, часть проблемы перехода в вузовскую математику в том, что э, приходится уже существующие термины перевыучивать на новом. Например, что такое дробь? Как называют дроби математики? Рациональные числа, да. Рациональные числа. Отношения, само собой, но это и в школе. А вот рациональные числа в школе не всегда произносятся, а зря. Вот. Ну и вот в данном случае три закона вот эти, они вместо переместительные, сочетательный и распределительный, да, превращаются в коммутативность, ассоциативность и дистрибутивность. Что очень просто запомнить, правда? Гораздо проще. Поэтому мы называем кольцом любую вот такую вот странную систему, где можно складывать, вычитать, умножать. И вот эти правила действия такие. Ну и, соответственно, соответственно, соответственно, что я сказал, что-то такое про любое кольцо. Мы... Ну, ты хотел сказать, а -а -а. в каком кольце можно Да, если мы можем продолжать теорию делимости, выходить на простые числа и на однозначность вот такого разложения, а в большинстве кольцев даже разложение такое написать нельзя, потому что можно бесконечно делиться делить, и делить. Ну, то есть это как бы кольца разные, бывает, но вот если мы говорим о кольцах, которых верны основные свойства целых чисел, то они всегда вытекают из одного и того же факта. Итак, я беру следующую страницу. Страницы? Да. Нет, вот. страницы. Тыщ. Да. Вот, так вот, факт такой, факт, который верен далеко не во всех кольцах. Значит, для любых двух элементов нашего изучаемого кольца, ну я вот, видите, как нарушен даже другую букву обозначил, да? Вот, существуют еще какие-то два элемента из этого кольца. Такие, что ax плюс by равно наибольший общий делитель А и B. Но вообще понятие наибольший общий делитель само по себе тоже не может быть отнесено к произвольному кольцу. Потому что а в каком смысле в таком интересном наибольший-то имеется в виду? Что значит наибольший? Ну, можно, в принципе, отбрехаться, сказав, что наибольший это тот, который делится на все остальные. Но тогда нужно доказывать его существование. Понятно, да? То есть, на самом деле, есть такое понятие евтелиновые кольца, в которых это все делается. А, там каждому элементу кольца сопоставляется какое-то натуральное число. И при делении, при умножении эти натуральные числа складываются или умножаются. В зависимости от контекста. Вот. В общем, я это все опускаю под ковер. Важно вот это, что можно определить нот, во-первых. Естественным, корректным образом определить нот. И он может быть многозначным. Вот у нас, например, из нашего из, из, для любых двух чисел нот будет одной из четырех чисел вот в этой вот в этом квадрате. Но самое важное, это то, что нот всегда будет представляться вот в таком виде через элементы кольца, в виде вот такого линейного выражения. И вот из этого будет следовать основная арифметики. И это я опускаю. У нас это верен в гауссовых Вот. И И перехожу, собственно.. Ну, к самому интересному, правда? К самому интересному. То есть сейчас, сейчас мы подбираемся к тому, что мы хотим получить. Но пока, пока, пока еще. Еще некоторые моменты. Например, сколько делить ее числа 2? Конечно. Это как минимум восемь, 8, 8, да? 8, 8, 8, 8. Ну, да? Как минимум 8? А можно еще больше, потому что два представляет как сумма квадратов. Двенадцать, ответ. Вот не поверите, но у двойки 12 делителей. Сейчас я все их изображу. Представляете, у двойки обычный, простой, нашей родной двойки, у которой всего-то да, целое числа. А вот... Я отмечаю все делители числа 2. Вот эта сама двойка, это ее орбита. Ну, это понятно. Орбита единицы тоже понятна. Но вот что непонятно, это то, что вот эта орбита тоже делитель числа 2. А, вот, то есть плюс-минус 1, плюс-минус и, плюс-минус 2, плюс-минус 2 и а также плюс-минус 1, плюс-минус Здесь можно поставить любые знаки, будет еще 4 варианта. 1 минус и умножить на 1 плюс и равно 2. Так, вот, вот такой вот казус. Да, да, совершенно верно. Мы уже потихоньку его в ту сторону. А, дальше. В данном случае для двойки есть еще один прикол. И только для вот только для нее, ну точнее для ее вот, про, вот, это, вот это число, оно простое. В числах уже один плюс и, Ну, грубо говоря, ему как бы некуда быть сложным, потому что составным, потому что.. А, по длине меньше него, только единичный. Вот. И поэтому ему просто не на что физически единицы да? в любом таком вот кольце, да, Тот, у которого самая маленькая э, норма, длина, да, он всегда будет простым. А в целом число это двойка, а в данном это один плюс Вот это число, один плюсы. Оно будет простым, э, просто потому что некуда деться. Но вообще нам нужен, нам нужно как-то иметь определять, какие числа простые, какие непростые, кажа. То есть нужно разобраться с этим вопросом. А, Но ну вот что здесь интересно, что если мы возьмем 1 минусы, то казус состоит в том, что они отличаются друг от друга умножением на и. Это поворот на 90 сюда, поэтому 1 минусы, ну или, допустим, это 1 минусы, а 1 плюсы это 1 минусы умножить на и. И это равно 2. То есть 2 с точностью до обратимого элемента i равно квадрату некоторого простого числа. 2 – это полный квадрат. Представляете? Полный квадрат. Но только не совсем полный, потому что нужно домножить на обратимое. Теперь я сделаю небольшое значит, замечание. Замечание такое. Примерно половина времени решения уравнений с помощью гаусов чисел, чисел Эйзенштейна или других числовых систем удобного вида, примерно половину времени э, люди занимаются кропотливой работой по вылавливанию обратимых из разных равенств. То есть э, появляются какие-то следствия основной теоремы арифметики, и в этих следствиях всегда все формулируется с точностью до обратимых. И начинается вот эта вот адская работа с обратимыми. А у нас-то их легко перебрать, 1 минус 1 минусы. Но, например, в системе чисел, которая помогает решить уравнение Ферма x5 плюс y5 равно z5, в системе соответствующих чисел, в все еще верна основная теорема арифметики, есть там естественное понятие а, нормы и так далее. Обратимых бесконечно много, бесконечное количество, да? То есть такая ситуация, в которой надо уже не перебирать их все подряд, а нужно придумывать какие-то фокусы, как на основании, значит, работы с обратимыми. В общем, доказательство основной теоремы альфмистики при n равно 5, ой, доказательство великой теоремы фирма при n равно 5, это дело на несколько лекций, там, типа, не знаю, может, 4-5 лекций для хороших студентов. С ужасной такой кропотливой работой, с выяснением, какие там обратимые и так далее. Вот, так что здесь вот как бы полный квадрат, да не совсем. Минус 16 это полный квадрат или нет? В целых числах минус 16 это, ну, почти, да? Это полный квадрат умноженный на обратимое минус единицы. В гауссовых числах минус 16 это полный квадрат. 4 в квадрате. Но двойка не полный квадрат. Двойка это. В гауссовых числах это. И умножить на полный квадрат. Так, следующий пример. Сколько делителей у пяти? Ой. Блин. Так. Извините. Это должно было произойти. По теории больших чисел. По закону больших чисел. Каждый случайный момент я случайно могу снять колпачок и написать что-то на стеклянной доске. Спасибо. Теперь закон больших чисел. Теперь надо все это стереть. Теперь надо все это стереть. Назад, да? А, нет, не, вперед, вперед. Не, не, не, пока нет, нет, нет, нет, работает. нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Потому что. 1 плюс 2 айс на Да. По-моему, 16. Сейчас пересчитаем. Значит, 5 это 2 квадрат плюс 1 квадрат. Никто не поспорит. Значит, 2 плюсы умножить на 2 минусы. Еще? 16 минус 2. Минус 9 же тоже квадрат будет в этих числах, тогда еще у нас будет но... квадрат 16 и минус 9. Это 25, или что там? А, нет, нет, нет, нет. Не. 16 минус 9 будет 7, но... 9 минус 4. Но дело в том, что Это здесь что? дело не в том. Дело в том, что из i ты ой, не извлечешь уже комплексы. А, То есть, здесь нельзя так представлять, такого вида, да. потому что там из i надо будет извлекать корень. Вот, а мы только из минус 1 пока научились. Если мы хотим из i, нам нужно еще прибавить там какие-то такие числа, рассмотреть совсем что-то новое. Ну, ну, в общем, 20, 20. значит их 16, и вот почему. Почему тут было 12, а здесь будет 16? Ну, потому что еще аналогично 1 плюс 2. А, а 10. почему 10. здесь не было этого эффекта? Потому что тут 1 плюс i и 1 плюс i одно и 2. Да, именно так. Потому что орбита, э, вот у нас было 1 плюс i на 1 минус i, но орбита у них была одинаковая, они ассоциированы один плюс i и 1 минус i. Но это единственный такой случай. Ассоциированными э, не могут быть, значит, два числа вида а плюс b и a минус b, э, кроме случая, когда a равно b. Э, э, ну или если b равно нулю, конечно, э, ну, вот тогда они просто сливаются на вещественную ось. Но в содержательном плане, да, не может, потому что, ну, про, просто угол там другой уже, не 90 градусов. Вообще, не. Вот, то есть 90 градусов только три равенства. Вот здесь вот у них, вот, вот делители числа 5, да? Вот там вот орбита, эти 4, потом эти 4, и эти 4. Так, и вот эти 4, да? Вот, вот вся эта катушка, вся эта катушка, это делители пятерки. 16 штук делителю пятерки, получается, в числом. И 5 перестает быть простым. Действительно, у обоих чисел норма не равна норме числа 5 и не равна единице. Да? А простое число — это когда по-другому. Да? Нельзя разложить произведение двух гауссовых чисел так, чтобы норма их обоих была строго меньше, чем норма самого числа, ну и, соответственно, больше, чем единица. Вот, но пятерку можно разложить вот так. Так, сколько делителей у 7? 20 Кто даст правильный ответ? Кроме Юра Егорова. Дашь, ну, конечно. Оо. Андрей дал. Около Андрей у камеры сидит, он дал правильный ответ. Я могу продолжить. Давай! 8. Правильно. А ты школьник, да? Да. Молодец. А? Ну надо доказать, правда это? Это, ну, это простое. Да! Да, да, да. 7 простое число. Вот оно. Ну вы уже привыкли вроде, да, вы успели привыкнуть. Двойка перестала быть простым, пятерка перестала быть простым. Наверное, думаете вы, они все перестали. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а. нет, у тройки будет 8 делителей, у семерки будет 8 делителей. Они не перестали быть простыми. Давайте попробуем <кầm> <кầm> вообще как бы представить себе, да, что какое-то простое наше. Вот давайте сейчас аккуратно проведем некоторые рассуждения. Тонко и красивое. Сейчас мы выясним, какие простые перестали быть простыми. Значит, фу было простым в z, простое в целых числах. То есть не представляется в виде произведения двух целых чисел а, с нормой меньше, чем норма у q и больше единицы. Но если это положительная q, то, соответственно, просто двух чисел меньше q и больше единицы. Мы начинаем выяснять, нельзя ли его представить, тем не менее, в Гауссах, да, как произведение. Ну, давайте попробуем. Значит, это будет равно, тогда, допустим, альфа плюс бета и на гамма плюс дельта и. Допустим, это так. Тогда, смотрите, какой интересный эффект. Это альфа гамма минус бета дельта, правильно? Ну, вы сами уже научились умножать. Плюс, скобка открывается, бета гамма плюс альфа дельта на и. Согласны? О, молодец. Ты в каком классе? В седьмом. седьмом? серьезно. Как тебя зовут? Андрей. Андрей. Как держать? Вот, значит, правая часть равна нулю, но если правая часть равна нулю, я же могу ее со знаком минус записать, правда? Кто mm -hmm. мне помешает? Запиши ее со знаком минус. Ну, ноль он и в Африке ноль, да, что минус ноль, что плюс 0. Но теперь я могу записать это, если, ну, довольно легко проверить, да, что он что я могу, если я здесь минусы поставлю и перемножу, то как раз вот это и получится. Согласны? Итак, если обычное простое, целое, то есть q плюс 0 умножить на i, перестает быть простым в гаусовых, то из-за того, что что минус 0, что плюс 0, и одно и то же, вот эта часть должна быть равна нулю в результате, да, мы меняем знак и получаем, что то же самое q еще и вот так представляется в виде произведения. Второй, да, раз. Вроде как это противоречит основателям арифметики, а? но на самом деле нет. Сейчас увидим, что они противоречит. Пока кажется, что противоречит. Вот одно разложение на простые множества, а вот другое. Конечно, не обязательно простые. Ну да, в принципе, еще не обязательно простые они. <къех> еще пока они не обязательно простые. Но я сейчас по-другому я сейчас по-другому сделаю, чтобы не разбираться с тем, простые они или нет. С этим все равно нам придется потом разбираться. Вот, А пока я сделаю по-другому. Значит, я сделал вот так, вот, вот я произвел. Но если вы раскроете скобки, вы то же самое получите. Это называется, это, это, это в математике звучит так. ZV сопряженное равно Z сопряженное на V сопряженное. Для двух комплексных чисел ZV. Что такое сопряжение? Сопряжение это замена плюс на минус при И, при той части, которая стоит с И. Ну то есть отражение относительно вещественной оси в той геометрической картинке, которую мы используем. То есть два гаусовых числа называются сопряженными, если они друг от друга отражаются, я случайно тут рукой что-то начертил. Не смертельная. Вот. И. Формула, которую вы вручную легко проверяете, да, что если, вы, ну, собственно, мы ее уже проверили, фактически мы ее просто проверили. Ну да, да, да. Ну, э, собственно говоря, просто физически, раскрыв скобки, можно ее проверить. То есть раскрываешь скобки и получается, что эта часть никак не меняется, потому что здесь минус на минус дает плюс, а еще сопровождается минусом за счет и квадрата. То есть минус на минус и еще раз на минус. Это папа меня учил. В классе или восьмом, да, минус на минус и еще раз на минус. Правило гауссовых чисел, да? Когда ты умножаешь вот такие. Трижды минус дает минус. Ну а эти тут, тут ничего не меняется. Вот здесь, э, то есть как ни, ни, ничего не меняется, а в точно предположим знак заменяется, да? То есть то, что при i меняется на предположенный знак. Поэтому действительно, z w сопряженное равно z сопряженное, умножить на по-сопряженное. Вот, это правило можно запомнить. Ну а что я теперь делаю? Теперь внимание хитрый трюк. Я могу перемножить Q на Q, получится Q квадрат. А могу перемножить эти 4. Мне нужно проверять на самом деле следующие вещи. Перестановочность умножения, но ну, она довольно очевидная из формулы этой. А вот что не очевидно, это ассоциативный, сочетательный закон. А, ну, что же не очевидно? Нужно написать выражение в буквах, честно перемножить так и сяк, сравнить и убедиться, что получится равенство. Вот здесь я боюсь, что никак вот с сочетательным законом ну, может, можно как-то обойти через геометрическую интерпретацию умножения, да. Это... Ну да, как преобразование для преобразования. Просто каждый все, раз всегда. заменяешь и квадрат на минус 1, как бы. Не, не, ну -мо, можно. Если этого вы... не делать, можно просто, просто проверить, да. А можно, наверное, сослаться на то, что пре... на умножение, на, любое, на любое вообще комплексное число и это поворотная гомотетия, а преобразования, да, в частности поворотные гомотетия, ассоциативны по природе свои всегда. То есть можно, наверное, обойти всю эту работу. Но проще руками взять и проделать. Раз, и не всегда. Взял и проверил. Вот, и тогда получается, что мы здесь можем перегруппировать их. Вот это умножить на это, а это умножить на это. И что мы получим? Альфа квадрата Сумма квадратных на Совершенно верно. А теперь внимание. Это и это целые числа, положительные. Аку? Простое. Ну тут два варианта, либо либо нет. Нет, тут прям вообще только один вариант. Ну то есть в смысле потом мы будем два варианта, но в данном случае получился только один вариант. Что все эти, можете ли они даже микробы из-за основной теоремы Аритметики в натуральных числах. самая простая формулировка основной теоремы Аритметики в натуральных числах, правда? Произведение нового ну, разложения просто единственное и все. Ну, если сгруппировать их, как бы как два каты, три вельта и 5 верта и так далее, то просто единственное без всяких икивоков, без всяких уточнений. Ну и вот да, так как Q умножить на Q является разложением числа Q квадрат, то здесь тоже стоит разложение числа Q квадрат. Но здесь невозможно, что один из них единица, другой Q квадрат. Почему? Это хотя бы 1. каждый из них имеет норму больше единицы вы договорились что ку не простое если ку не простое то каждый из них отличен от от, от набора 1 и минус 1 минус 1 иначе бы не говорили что он не простой да? раз непростое, значит имеет такое разложение в котором и тот и другой имеют норму больше единицы то есть ну, как раз сумму квадратов а значит здесь обе, обе суммы квадратов имеют ээ, размер больше единицы, а из этого следует, что это было бы другим разложением, если бы не было вот такого равенства. А значит, Q является суммой двух квадратов. Итак. Итак, внимание, если Q... Так, новый лист. Итак, вывод. Если Q простое натуральных числах, если q не простое z от i, то q равно x квадрат плюс y квадрат, это то, что мы сейчас доказали, обратное верно очевидно, верно очевидно, ибо если q равно x квадрат плюс y квадрат, то сразу равно x плюс y плюс 0, что 0, что 0, что 0, что 0, что 0, что 0, что 0, что 0, что это что прямо вот. Мы для этого и вводили что числа, что 0, что 0, что 0, что 0, что 0, что 0, что 0, что 0, что 0, что 0, но мы доказали только что на предыдущем листе обратное утверждение, что если какое-то число перестало быть простым, то оно нас он Из этого следует... Из этого следует... что 3, 7, 11, 19, 23, 31, и так далее, простые числа. Почему? Все знают, да, что число вида 4k плюс 3 в виде суммы двух квадратов не предстает. Ну, если так, на всякий случай, если не все знают. Заходите, проходите сюда поближе. как бы. вот. Если не все знают, то нужно рассмотреть остатки отделения на 4. Да. То есть четное число имеет остаток, э, четное число возведенное в квадрате делится на 4 14. Можно еще раз утверждение, что-то там про 4 квадрата. Да, про... То есть э, если... 4К плюс 1 не квадратный... Да, так, нет, если p равно 4 k плюс 3, то если простое p э, имеет 24 k плюс 3, то p простое b равно 2. Вот что я хотел, собственно, сказать в данный момент. Так, если я Вот. А, ну что ж, а, и мы это, ну, это следует действительно из того, что квадрат любого числа, квадрат четного делится на 4 на нацелого, то есть это остаток 0 преления на 4. Квадрат нечетного числа очевидным образом до остаток 1 пределино на 4, достаточно воспользоваться 2к плюс 1, но сделайте квадрат, там будет 4к квадрат 4к 4K плюс 1. Все делится на 4, кроме единицы. На самом деле даже на 8 дает остаток 1, да? Нечетное число в квадрате дает остаток 1 определение на 8, тем более на 4. А значит, сумма двух квадратов лежит по модулю 4 в диапазоне от 0 до 2, 0, 1 или 2, потому что квадраты от 0 до 1 и сумма двух квадратов от 0 до 2. Тройка не попадает, она вот не покрывается, да, сумма квадратов. Сумма квадратов не может давать остаток 3, на 4. А следовательно, ни одно такое число не теряет своей простоты. Гаусовых. Все, мы как бы некий круг чисел мы определили. Так, вот собственно говоря, собственно говоря, теорема Рождественская. Терма утверждает обратное, что для любого P, вида 4K плюс 1, простого. В N существуют X и Y такие, что P равно… Нет, ну, я, ну как бы она утверждает это, но фактически мы поняли, что это утверждение эквивалентно тому, что оно теряет простоту. Вот. Так, то есть P непростое простое z от 3 Но вот это уже Гаусс. Вот. Смотрите, Ферма сформулировал вот так. Ферма сказал, любое простое вида 4К плюс 1 остается, э, является суммой двух квадратов. И на одном из этих кружках, как я видел программу, у вас было это с помощью крылатых мерец, да? Вот. А я вам по-другому докажу через голосовые числа. Ну тут на самом деле где-то 10% людей ходят на кружок, а остальные 90% ходят на Саватеево. Ясно. Вот, Но хорошо, я докажу все равно. Просто через Гауссу чисто, вычислили. Итак, просто пришел Гаусс и сказал, что сейчас я вам такое вообще доказательство, что вы пальчиком да? Вот до этого что-то там фирма, там, то это самое. Вот я, я тут Гаусс, сам Гаусс. Я вам покажу, как это на самом деле и с чем это связано. И действительно, это на самом деле, конечно, связано с Гауссом. Чисто? Вот, то есть смотрите, мы уже поняли, что 3, 7, 11 и так далее, они простыми уже не могут перестать но что касается 5, там 13, 17, ну надо проверять, ну что, мы будем про каждое, что ли, проверять? 2017 берем, проверяем, да? Охренеем проверять, хотя я проверил. 4 квадрата плюс 9 квадратов. вот, ну это просто я как проверял, я взял на удачу первое квадратное число ниже, чем 2017, первый точный квадрат, и прям попал, ну взял и попал, вот. Но понятно, что мы как бы хотели бы какой-то общий критерий, вот он дает вот эту вот теорема Ферма. Она говорит, что для любого простого вида 4К плюс 1 найдется его представление виде суммы двух квадратов. На самом деле вот в, кажд... в жизни каждого человека есть какие-то моменты, когда вот он э, понимает верность выбранного пути. Вот когда я... Когда я стал изучать математику, я долгое время не знал, правильно я это сделал или надо было продолжать аккордеоны вообще идти в музыкальной лестнице, что крайне рекомендовала моя тетя из консерватории питерской. Вот, говорят, что во мне зарывают талант эти математики родители. Вот. Но вот когда я понял вот это, вот, когда я увидел, несколько было моментов. Вот Один из моментов был, когда я вот это понял, что мы можем... Сразу утверждать точно, что вот мы взяли какое-то число вот такого размера, да, вот такое, там 80 цифр в нем. Вычислили остаток отделения на 4, ну и каким-то образом нам свалилось, что оно простое, что, впрочем, не так просто проверить, да. Ну, допустим, как-то свалилось. И мы точно знаем, точно знаем, что есть два числа, сумма квадратов которых оно является. Вот я это осознавал, я, не, я помню, что я с этим ходил несколько дней, я не мог это вот просто представить, как можно в этом быть уверенным, да? Как можно в этом быть уверенным? Ну, вот так устроена математика, да? То есть вот ты вот что-то доказываешь, это раз и навсегда. Ну и в этот момент я прям чувствую, как, да, вот этим надо заниматься. Это, это да, это то. Ну вот, ну собственно, что мы будем делать? <coughs> мы будем доказывать, что... <coughs> мы будем просто доказывать, что оно не может быть простым. Понятно, да? То есть мы приведем к Придем, мы предположим, что оно осталось простым в Гаусовых, и приведем это к противоречию. Из чего будет следует, что простым в Гаусовых оно не может быть, а будучи составным, является суммой двух квадратов. Крайне неалгоритмизируемое доказательство, да, то есть это крайне не, как сказать, не, неправильно говорю, неконструктивное доказательство. Крайне неконструктивность. Не мы ничего не можем сказать, как это искать. Мы просто показываем, что это противоречит основной теореме элитмический. Блин, ну и как этим. Да. Я не понял, почему, если оно не простое, то она обязательно сумма двух квадратов. Это два слайда назад. Сейчас. А, вот до Ой, нет, сейчас. Или вперед. Вот, вот, вот. А, если оно не простое, а -а -а. то оно такое, то оно такое, и оно сумма двух квадратов. А, все, да, точно, действительно. Вот. То есть вот. Так, вперед. А, то есть, если мы докажем, что такое число не, не может. Остаться простым, то мы все доказали. Докажем? Докажем. Так, для этого нужен новый слайд и а, и царя Мавриция. Страница. Ой, да, да, да, я забыл. Так, а, ну, царь, эй. Включите <свист> ручку. Там Вы там Лера. Лера. Лера. А, ну, Доска взбесилась. <свист> в технике, техническая сингулярность технологическая. Сейчас она меня съест. У меня есть прогон такой. я Говорю, что пылесос, э, умный пылесос, он будет выкидывать хозяев из дома, потому что они мешают ему. В окно выкидывать, они мешают собираться, yeah. Так, ну вот, итак, мне нужна теорема Вильсона, а что она утверждает, помните? Кто знает теорему Вильсона? Давайте я напомню. Если p простое, то p минус 1 факториал плюс 1 делится на p. Поднимите руку, кто знает такую теорему, ну, так, типа половина присутствующих. Но ну, давайте сделаем так, если у меня останется время, я ее докажу, это не очень долго. А, но если оно не останется, давайте как бы считать, что мы это знаем. Для любого простого числа есть такая теорема. А что тогда для числа вида, э, вот если p это 4k плюс 1, то что мы из этого получим? Смотрите, что получим. p минус 1 факториал, тогда это 4k факториал, правильно? Согласны? Вот 4k в треал вот это 1 умножить на 2 и так далее, на 2 к на 2 к на плюс 1, я специально этот момент подчеркнул, и на 4k. Но по модулю p, смотрите, вот теперь я, я, я действую по модулю p, то есть я игнорирую разницу между двумя числами, если они дают один и тот же остаток при делении на данное простое число. Обычная жизнь в арифметике, в этих модулярных очках, модулярные очки Макс Коваля. <и formas> модулярные очки по модулю P. Одеваешь и не различаешь числа, которые отличаются на кратное P. Так вот, тогда смотрите, что у меня происходит. У меня здесь идут 102K, так. а дальше это что? Кто догадается? Где? Минус 2K. Вот это и это число одинаковое, потому что разница между ними как раз равно P. Поэтому с точки зрения делимости на P это одно и то же. А следующее число? Да, минус, ну минус 2k минус 1, я бы так написал, да, чтобы было понятнее, что минус. А это, вот, 4k, это что? Минус 1. Минус 1. Вот, так вот это все, соответственно, по модулю p равно. Ну, на самом деле, тут даже просто равенство, но ну, не важно. Вот сколько здесь минусов? Четное количество. Правильно, 2k. 2K. Четное количество. Значит, на самом деле речь идет о том, что тут 1 на 2, ну так далее, на 2К. И еще раз, если переставить, на 1 на 2, ну так далее, на 2К. Согласны? Будь здоров. Да? А это? 2К факториал. 2К факториал. Квадрат. Итак, внимание. И это сравнимо с ним. Совершенно верно. Значит, если, что мы доказали фактически? Если P имеет 2,4K плюс 1, простое натуральное, натуральных, то существует C, я не хочу сейчас просто его... Ну, существует C, на самом деле, равное 2K к Такое, что C квадрат плюс 1... Делится на p, то есть равно p умножить на e. Согласны? Согласны. Согласны, да? Согласны. Но дело в том, что c квадрат плюс 1 это c плюс и умножить на c минус и. Вот такая вот петрушка, понимаете? И она равно p умножить на e. Ну как простое. Ну, основная теорема арифметики означает, что если P простое, то оно сюда или сюда входит в разложение просто. С точностью до обратимых, но это не важно. То есть на него делится либо это, либо это. С точностью до обратимых делимость не считывается. То есть отсюда либо C плюс И делится на P, либо C минус I делится на P. Согласны? Гауссов числа. Поднимите руку, кто уже видит, что это абсурд. У нас такая один делится на P. Да. Делимость Гаусова на целое. Вот у меня Гаусова. И вот у меня целое. Это означает, что существует гаусова c плюс d i. Такое, что a плюс и равно M умножить на C плюс DI. То есть равно MC плюс m d i. А значит, А равно МЦ, В равно МДИ. То есть А делится на него и В делится на него. Тут очень, очень интересно, что... Эй, эй, куда делся? Эй, ты куда делся? А, вот слева не хочет, да? А, вот слепая зона какая-то есть. Да. Смотрите. Целое обычная на произвольное Гауссово делится, ну, там что-то надо писать. Да, вот там бывает делится, бывает не делится, сразу не скажет. Но! Гауссово на обычное целое, это тривиальщина. Это вещественная часть делится, и часть. То есть делится то, что проявляет, а, и то, что привалится. Ну понятно, что единица не делится на p. А значит, мы пришли к противоречию. То есть выход, да, выход из противоречия оказывается таким. Так как очевидно ни то, ни другое не делится на p, то это бы противоречило основной теореме арифметики в гаусовых числах. Если бы P было простым, то все. все. Значит, оно не простое, а значит, предыдущий лист, оно а самый квадрат. Так. Есть. Согласны? Mm -hmm. Дальше. Mm -hmm. Давайте к этому вернемся чуть позже. Я хочу вот эти два. Ладно? Так, все, с Рождественский Сраждецкий теорем фирма покончена. Разобрались. Следующие два секрета связаны с вопросом о том, эм, когда. Да -мо, дубль 2 пошл. Дубль 2. Да, Лера, можете помочь? Так. Стереть. Взяла. Отлично. Итак, когда. А плюс Б делится на 1 плюс И. Ответ в устной форме. Кто-нибудь скажет ответ? Никогда. Нет. Никогда. Иногда делится, иногда не делится. не делится. Точный, правильный ответ. Если я нарисую, я сразу дам подсказку и всем станет ясно. Никогда. Не только. Никогда. Это Никогда. верно? Никогда. Что? минус Отлично, они одинаковые четности. Совершенно верно. А, B одной четности. Именно так. Значит, это можно доказать в качестве упражнения. Но, в принципе, это видно из... Что такое таблица, вообще таблица делимости? Как... Сейчас, последнее надо как-то Значит, хочу нарисовать таблицу делимости. Вот как мне указать все числа, которые делятся на данное гауссовое число? Вот смотрите. Конструируем руками. Но прежде всего это оно, минус оно. Дважды оно, да? Минус дважды оно. Дальше по этой прямой, соответственно, бесконечно. Дальше мы на i умножаем, да? Доделимся вот это число и это число. Дважды это, дважды это. Ну и я думаю, что вы уже поняли, да, что это квадратная такая вот квадратная математика, квадратная реплики делимости. То есть а, при домножении на гауссовое число просто рисуется новая сетка, которая а, в норму этого числа раз более разреженная, чем исходная сетка, чем исходная красная сетка, которая у меня была, вот, вот как-то нашла. Коснулся этого числа нашего. Ну, в, в, в, в, в общем, вот так. То есть а, делящиеся а, все кратные данного голосового числа строятся вот такой процедурой. Соответственно, если взять а, один плюсы, если взять один плюсы, то получается вот такая двойной, так сказать, разреженности сетка, которая включает в себя те, только те, у которых сумма... Координаты или разность, координат четная, это неважно, сумма или разность. Да? По модулю 2 сумма и разность совпадают. Это такое исключительно модуль рассмотрения, где не важно сумма или разность. То есть ты бы мог также сказать, что сумма четная. Это, это не имеет значения. Вот, то есть те, у кого одной четности оба. Хорошо. Поехали. Теперь, теперь пожалуй, пора y квадрат равно x кубе минус 1. Или иными словами, и тут уже содержится большая подсказка, y квадрат плюс 1 равно x в Четность числа y, пожалуйста. Да. В силу этого уравнения, одна из двух возможностей для y исключается почти сразу. То есть если квадрат отличается от куба на единицу вниз, то квадрат является квадратом четного или нечетного числа. Можно здесь сразу понять. Четного. Четного? Почему? Если вы ставить 0, то Нет, у же про все нужны. Четный Да, он либо 0, либо 8. Ну, то есть, либо, ну, понятно. Короче, если, если Y нечетная, то левая часть четная, поэтому правая тоже четная, тогда X четная. Но если X четная, то его куб делится на 8. А левая часть при этом э, является нечетным в квадрате плюс 1, то есть дает остаток 2, определение на 4. Ну, то есть 2 или 6, определение на 8. На самом деле только 2. Не важно. Вот. То есть у нас есть явное противоречие, поэтому отсюда следует что y. Отлично. Дальше. Поехали. Ну, дальше вы догадываетесь, да? Теперь я хочу выяснить, какой наибольший общий делитель этих двух чисел. Делятся ли они на один плюс i? Нет. Да. Но y не четный, коэффициент при i не четен. При да. i коэффициент 1. Да. А у четный, значит, не делится. y плюс минус i не делится на 1 плюс i. Но при этом, если... Ну, тогда это будет 2, и это умножение у нас все, что... Сейчас, сейчас, сейчас, секунду, а. уточни. Если d делит оба эти числа, то d делит что? Правильно. Но делимость 2a это то же самое, что двойки самой, да? А если еще d простой, который делит и оба, но ну мы, так же как в обычных числах, мы можем искать простые делители. Если какой-то делитель есть нетривиальный, то есть и простой. Значит, если мы обозна... если, если бы у них был какой-то общий делитель, я, собственно, доказываю, что нод равен делителям. Если бы у них был какой-то общий делитель, то... Рассмотрим тогда какой-нибудь простой вообще делитель, да? Тогда простой делит эти два, значит простой делит простой делит два, но тогда какое число делит два среди простых? Два. Нет, нет, нет, нет. Двойка не простое у нас, двойка квадрат. Напоминаю, почти квадрат. Ну двойка у нас почти квадрат за исключением 1 плюс а и обратно, а на это у нас не делится. Да, правильно. Двойка, нет, просто двойка делится ровно на одно простое число. 1 плюс i, просто в двойном экземпляре. Она является квадратом числа 1 плюс i, домноженным на обратимое. А значит, делимость, то, что простое число делит двойку, просто означает, что n равно 1 плюс i. А это противоречит тому, что они на него не делятся. Вот так. Все. Ну как все? Почти все. у нас ликвиды плюс r равные, что ликвиды плюс r равные. Делится на нить. Сейчас добьем, да, почти, почти, почти так. Сейчас я сформулирую на самом деле на эту тему. Значит, смотрите, мы получили, что Y плюс Y, Y плюс i, Y минус Y, -I равен 1. Так, поднимите руку, кто согласен со мной, что... Так, еще не все. Давайте еще раз, да, аккуратненько проведем это рассуждение. Значит, итак, пусть нод не равен единице, тогда у них есть хотя бы один нетривиальный общий делитель. Ну, естественно, 1 и минус 1 минусы всегда есть. То есть я имею в виду по-настоящему нетривиальность нормы больше единицы. Тогда есть какой-то простой общий делитель, потому что любое число представляет собой произведение простых, и, значит, если есть общий делитель, есть и простой. Обозначим его за d. Предположим, что есть d, простой делитель этих двух. Тогда, если я вычту из этого это, d будет делителем того что у меня получится то есть 2 то есть d делит 2 то есть d равен 1 плюс и или ассоциированный с ним. но y плюс-минус и не делится на 1 плюс и как мы доказали, в силу четкости y значит и e это единственная возможность тоже уходит а значит у них нет общих делителей и значит нот равен единице а вот теперь ключевое так все теперь согласны да а теперь ключевое отображение вот этой вот начальной, ой, ключевое утверждение, да, ключевое утверждение, ну, вообще вот всех, во всех вот этих, во всех кольцах с однозначным разложением на множители, ну, давайте, в Z, Z от I и так далее, где вот A работает. Ключевое, ключевое э, будет следующим, Ключевое утверждение будет следующим. Если произведение, ну давайте у нас, раз мы здесь, то, то, то здесь сформулируем. Так далее, и так далее, там на какой-нибудь еще x плюс y, равно m степени числа и все эти взаимно просты. Попарно. То каждое из них почти, почти n степень. Ну, ну, грубо говоря, там, yeah. что, что у меня не задействовано? c плюс d. c плюс d и в n. Точно, если сказать, точно сказать, альфа плюс бета и равно а, плюс-минус 1 плюс-минус и умножить на c плюс Д и В. То есть, возможно, отличается от умножения на обратимые. Почти n степень. Так, а, мне кажется, что доказывать этого не надо, потому что это почти напрямую следует основной теоремы арифметики. Что мы делаем? Мы... Раскладываем на множители A плюс B и оказывается, что справа все простые входят в степенях кратных N. Ну и еще обратимое, да? Значит, слева, да, слева тоже. А получается, что все простые входят в степенях кратных N, потому что раз они взаимно простые, то ни одно простое не может жить сразу в нескольких скобках, там, сразу даже в двух. Сразу взаимная простота гасится. Поэтому целиком все группы целиком сидят, как бы, каждая группа... Простое в какой-то степени, да? А, простое число, там, в степени, например, 2 n здесь есть, оно целиком в одной из групп. Ну, это преобразимое мы все выводим за скобку, и внутри происходит то, что любое простое входит в степени кратный n, а из этого, в следующее само число является n степенью. Ну, то есть это, это просто факт, который привязан напрямую к основной Это может, Я бы сказал так, это вообще основное следствие основной теоремы для чего вообще ее и придумывали, да? Для этого следствия потому что после этого решаются вот все уравнения ну и тогда мы можем значит отсюда следует, что э, y плюс и умножить на y минус i это куб правильно а значит каждый из них тоже почти куб равно значит а плюс b и кубе ну возможно умножить на обратимое на плюс минус 1 плюс минус и. а теперь внимание Хитрый трюк. 1 равно 1 куб, и равно минус и куб. Минус и равно и куб, а минус 1 равно минус 1 куб. Что из этого следует? Что это прямо полный куб. Правильно, что да. это прямо полный куб. Потому что любой обратимый куб, в гауссовых числах любой обратимый куб, это очень-очень-очень полезная Информация. Это значит, что вот эта вот ужасная кропотливая работа, которую всегда надо проводить, в данном случае не должна быть проводить, не должна проводиться из-за того, что это кубы, а не квадраты. Если бы квадраты были, уже не так, потому что и это не квадрат. Ну и что дальше? Как вы думаете, что дальше? А кто не знает формулу для куба суммы? Не втуйте! Плюс и Минус 32. А вас А, нет, минус. Да, да, да. Да, Да, минус. Да, Да, Да, Да, Да, Да, Все верно. Да, Все верно, отсюда и Равно i умножить на 3c квадрат d минус d в кубе. Отсюда следует, что 3c квадрат минус d квадрат умножить на d равно не i, а, а единице В обычных целых числах. Значит, d равно плюс минус 1. Да, значит, d равно плюс минус 1. Ну и последний шаг состоит в том, что, на самом деле, 3 c квадрат минус d квадрат, тогда же тоже равно плюс минус 1, правильно? С одной стороны равно плюс минус 1, а с другой стороны равно 3 c квадрат минус 1. Правильно? Сколько решений в целых числах уравнение 3c квадрат минус 1 равно плюс минус 1? Двух вот таких уравнений. Сколько решений в целых числах? Одно. Какое? равно нулю. Правильно. Как только c больше нуля, вы уже никуда в единице не попадете. Уже 3 минус 1 уже 2, а дальше только больше. Значит, отсюда сразу следует, что c равно нулю, а до этого мы Ой. нулю. А до этого мы имеем, что d равно плюс-минус 1. Ну и чему же оно равно плюс-1 или минус? То, у нас следует, на самом деле, что y плюс i равно, но d у нас равен, конечно, минус 1. d равен минус 1, правильно? Сейчас у нас минус i равно y плюс i. y плюс i равно... А, сейчас, надо только аккуратно, минус i или просто i. Мне казалось, что должно быть просто i. Сейчас. Значит, итак... А вот это верно и c равно 0, значит минус 1. Значит, d равно минус 1, да, у нас получается ответ. d равно минус 1. И значит y плюс i равно 0 минус, минус i, короче, в кубе. Минус I в кубе. Правильно? Это i. Это i. А значит y равно 0. У нас получилось единственное решение 0,1. Все. В натуральных числах куб соседствует с квадратом вверх только в одном случае 0.1. В натуральных числах не соответствует никогда. Попробуйте да. решить это без голоса учителя. Вот попробуйте. Как-то я помню, что я дал эту задачу очень давно на школе Рыгородского что мальчик сказал, я решил безголосно в числе. Я говорю, что? Он, пред... Он говорит, ну, я решил в числах в Я разложил, х кури минус 1. Ну, короче, еще сложнее. Вот. Нет, в целых числа. Вот взять их в целых решить эту задачу. Я не знаю ни одного решения. Задача человеческая. Но я не знаю ни одного решения в целых числа. Кто знает, расскажите. Так. Следующая. x квадрат плюс y квадрат равно z квадрат. Знаменитая задача поиска всех треугольников. Треугольники с целыми сторонами. Ну и первым делом мы, естественно, сокращаем на общий делитель. То есть ясно, что если мы рассмотрим какой-нибудь, если мы найдем все с взаимопростыми x, y, z, то все остальные получаются просто умножением на какие-то кратные там удвоением, утроением и так далее. То есть достаточно найти все, где они взаимно Но из взаимной простоты следует опарная взаимная простота да, в силу самого этого уравнения. Если бы какой-то простоделитель будет, то он бы наследовался и x. Поэтому мы фактически ищем тройки опарного взаимопростых. А отчетность какая у них, скажите, пожалуйста, тогда. — У z, например, какая-то? — У вы уже это, наверное, знаете из-за более ранних да, исследований, что в Трифагоровой тройке несократимый z всегда нечетный. Ну, потому что иначе, э, во-первых, двух четных быть не может, иначе взаимной простоты нет. А трех нечетных тоже быть не может, потому что нечетное плюс нечетное — это четное. Поэтому среди этих трех ровно одно будет четное и два нечетных. Но предположение, что четным будет z опять упирается в остатки по модулю 4. Опять, да? Чертным z умножить, потому что квадрат четного числа 10 на 4, а 2 нечетных в квадрате это 1 плюс 1 это 2. Поэтому, ну, либо так, либо наоборот, вот так или вот так. Согласны? Но в обоих случаях мы можем написать, что x плюс y умножить на x минус y равно z квадрат. Согласны? Далее, наибольший общий делитель x плюс y и x минус y при взаимно простых x и y. Но если бы у них был какой-то общий простой делитель, то была бы и разность, и сумма. <coughs> если d делит ноты, d простое, то тогда d делит x плюс y, d делит x минус y, тогда d делит 2x, d делит 2y, ну, на и, но это не важно, 2y. А x, y взаимно просто, значит, что? d делит 2. Про взаимная простота, кстати, в гауссовых числах и в целых, для двух целых числах это одно и то же, это отдельное упражнение. Я просто его проговорил. Вот, то есть у нас получается, что d делит 2, то есть d равно 1 плюс опять, опять 1 плюс У нас простые гауссовые числа, простое гауссовое число делящее двойку, это 1 плюс Или, ну, ассоциированность. Так, почему это невозможно? x, y красной черности. Противоречия. Значит, они взаимопросты. Но равен единице. Что от этого следует? Каждый из них квадрат, почти квадрат. x плюс y равно m плюс ni в квадрате или i умножить на m плюс ni в квадрате. Вот здесь уже мы не можем воспользоваться тем трюком, которым мы воспользовались при нахождении решения уравнения y квадрат равно x кури минус 1, потому что кубами являются все обратимые, а вот квадратами и не является. Поэтому либо так, либо так, и надо отдельно разбирать, но этот случай полностью аналогичен. Вот, на самом деле, этот случай разберет чёртность вот этого, а этот случай разберет четность вот этого. Там просто меняется местами x, y. Ну, и поэтому мы просто берем вот этот случай, добиваем до конца. Кто умеет возводить квадрат? Возводите. квадрат минус квадрат плюс 2. Плюс. Плюс 2 я. Два мне. А? Два мне. Что-что? Два мне, да. Два мне. И это равно x плюс y. Все. Это x, а это y. Эта формула фабуров трое знаменитая, всем известная. В одну строчку. Все. Несколько строчек, да. Ну, еще вот это разобрать, там будет наоборот. И то есть идея следующая из арифметики гауссовых чисел следует что для взаимно простых пифагоровых троек можно написать такое разложение и вот эти два числа обязательно взаимно просто потому что один плюс и не является их делителем из отчетности а все остальные из-за того что их и y взаимно Значит, общих делителей простых у них нет, значит, нет вообще общих делителей, кроме единицы. Будучи простыми, мы можем применить к ним ту теорему, которая основной средство теорема арифметики. Получить, что одно из них, что оба из них является квадратами, например, первое. Или и умножить на квадрат. Второй случай аналогичен, разбираем первый, возьмем квадрат, получаем формулу Да. А я все-таки вот не понял. X и Y, они просто в целых числах, правильно? Да, да, да, да, да, вот это вот упражнение. <т recreation> ага. Упражнение, взаимная простота целых чисел в целых числах, эквивалента взаимной простоте целых чисел в гауссовых числах. Но тоже упражнение на, эти, на сопряженные, пописать чуть-чуть сопряженными. А разве у квадрат равнину с ту минус 1 просто летать в блок? Это не очевидно, раскладывается на наш или там все дальше очень Ну, черт, не знаю, он не доводится. У квадрат плюс у плюс 1 должно быть равно квадрату. У нас y квадрат, тогда получается, что это x-1 на x квадрат плюс x-1. Ну да, там, во-первых, во-первых, нот надо смотреть. Но, нет, сначала, сначала у нас x очевидно, положительное. В общем, это какое-то рассуждение. Нет, Я не видел, чтобы до конца. Если он больше единицы, то у нас y должен делиться на x минус 1. Ну а. отсюда у нас y равно kx минус 1. Причем как в заграничении общества может можешь считать положительно. Тогда после сокращения на x-1 у нас получается k квадратов? Ну, ну, напиши сейчас и на напиши в тетрадочке и потом покажи после. просто, после. Потому что я на слух не, не, не очень воспринимаю, Ну покажи, вот напиши в и покажи. Так, это, это конец или нет? Да, это конец. Это конец, а я хотел… Э, так… Э, ну, э, если слушатели не уйдут, то, может быть, можно еще минут пять мне Значит, насчет э, n, да? n равно x квадратов. Значит, насчет N, сейчас последние пар, пары слов, да, во-первых, вот теперь мы можем написать э, с одной стороны N как-то раскладывается в произведение простых, да, э, и вот я бы выделил отдельно те, которые вида 4K плюс 3 все, и дальше те, которые вида 4K плюс 1, да, а с другой стороны это равно X плюс YP умножить на X минус YP, так, вот. дальше здесь я знаю, что каждый из них это тоже вот такое выражение. То есть у меня будет P1, P2, тогда далее, Pk. Это простые в Гауссовых. А здесь каждый из этих будет какой-то альфа 1 плюс бета э, 1и. На альфа 1 минус бета 1 и, и так далее. И здесь тоже будет разложение какое-то, причем полностью сопряженное друг друга. То есть вот, вот здесь будет несколько множители и умножаются на сопряженные к ним потому что x минус y стоит то есть все простые гаусы входящие сюда сюда входят с сопряжением в результате вот эти два должны совпадать друг с другом вот эти два разложения из чего понятно что первое первое что первое что здесь понятно что если у этих чисел есть какие-то Целые простые у этих чисел x плюс y и x минус y, то они здесь и здесь включаются сразу. Вот тут на q и тут на то же самое q. То есть если простой вид 4k плюс 3 является делителем этого, то оно является делителем этого. А значит, ходит в степени 2. И значит, эти все должны входить в четных степенях. То есть если n хоть одним способом представляется венцом двух квадратов, то любое простое число вида 4k плюс 3 входит в его разложение в четных степенях. Это самое главное. Остальное добивается из этого разложения, просто добивается в лоб. Ну и там получается вот огромное количество вариантов для из вот этого разложения. Можно огромным количеством способов скомпоновать из этих пар, сопряженных друг к другу, x плюс y, а из остальных взявшихся будет x минус y. И получается много-много способов разложения числа в сумму двух квадратов. Это даст самую лучшую на сегодня оценку задачи Эрдоша о равных расстояниях. Я не успеваю про нее рассказать, но сформулировать я все-таки ее могу. Только сформулировать. Формулировка гипотезы. Если а, есть, так, сейчас, значит, если есть n точек на плоскости любые, то равных друг другу отрезков между ними, да, такая вот красивая задачка. Между ними не более n в степени 1 плюс ε умножить на константу при любом ε больше 0 в асимптотике. Что значит в асимптотике? Что значит в асимптотике? А, разве мы не можем, просто взять цель, конечно, большая. Цель зафиксирована, то есть утверждается, что... А что существует такая? Что существует такое С больше нуля? Достаточно большое. Для всех ε одновременно. А, нет, для каждого ε своя. То есть для любого ε существует С. Да. Ну в смысле, для любого ε мы можем взять какое-то огромное С. Для любого ε больше нуля существует С больше нуля такое, что начиная с некоторого n, начиная с некоторого n, любые n точек на плоскости, любые n точек на плоскости порождают <coughs> меньше или равно c на n степени 1 плюс epsilon равных друг другу отрезков. Это красивейшая нерешенная проблема. Просто одна из самых красивых нежеланных проблем математики. А почему тут числа а Потому что Эрдош сделал отрицающую асимптотику с n умножить на... Значит, Эрдош рисовал на плоскости, окружности радиуса корень из n, где n имеет очень-очень много представлений в виде суммы квадратов. Из-за вот этого вот из-за этого анализа оказывается, что если n является, например, произведением подряд идущих простых вида 4k плюс 1, например, n равно 5 умножить на 13 умножить на 20... Э, я пропустил. 5 умножить на 17 умножить... Нет, опять пропустил. 5 умножить на 13, на 17, на 29, на 37, на 41. Вот у такого n Будет 2 пятый различных разложений суммы двух квадратов через вот эту вот теорему. Там по-разному надо будет компоновать вот эти вот 2 плюсы на 2 минусы, компоновать 3 плюс 2и на 3 минус 2и, это появление числа 13 и так далее. По-разному вы компонуете, берете этот, умножаете на этот, там, на этот, на этот, и тут сколько раз вы можете выбрать. Вот. Я неправильно сказал, нет. 2 в 5, а 2 в 7. На единицу больше, чем количество простых. Чем больше простых записи, тем больше разложений числа в сумму двух квадратов разных. Потому что они берутся из компоновки разных гауссовых простых, из разных вот этих групп, представляющих вот эти простые. Вот. И это лучшее, что на сегодня вообще известно. Вот, это вот, вот эта идея, гениальная идея, что на большом куске обычной прямоугольной решетки мы на самом деле можем усмотреть асимптотику, несколько больше, чем число n, просто, равных отрезков, это самое лучшее, что мы знаем. Самое-самое-самое. И полностью точная формулировка стоит в том, что а, мы не можем добиться никакой существенно улучшенной асимптотики. То есть вот если мы, скажем, хотим, чтобы n в 1.001 умножить там на 10 пятый, э, ой, Делить на 10 в пятый, нет, C это тоже бесконечно маленькое можно взять для, для силы, да? Для силы берем C очень-очень маленьким. <сؤال> <сؤال> вот столько равных отрезков хотим добиться, 8 точек и прорастущим обломаемся через 100-500 шагов, обломаемся. С какого-то момента это станет невозможно. До какого-то момента, конечно, будет возможно, мы делим на 10 в пятый, да? До какого-то момента будет возможно, а потом уйдет. И также, если я поставлю тут еще несколько нулей и даже разделю на 10, 52 и все равно в, в какой-то момент мы обломаемся. То есть эта вот штука несовместима с расположением точек на плоскости. Это какое-то тонкое знание о плоскости, тонкое очень. Выпускник 179-й школы Дима Захаров, которого, наверное, вы, о котором вы слышали, который в 9 классе написал первую математическую статью, которая стала известна на весь мир. Вот. Он мне сказал, что задача кажется простой, но его потраченное на него время не привело к каким-то продвижениям. Поэтому браться за нее надо осторожно. Но, тем не менее, она сформулирована не так уж давно. Это не какая-нибудь простые близнецы или что-то в этом духе. И, соответственно, надежда все-таки есть, что можно что-то смекнуть неожиданное. Ну, как вот Дима взял, смекнул задачу Ярдыша там, 1962 -го года. Вот, смехнул такую гениальную, очень простую идею, пространственную в многомерном пространстве. Вот, но также здесь, вот что-то тут, что-то, то ли мы что-то не догадываемся, не, не знаю, почему-то эта задача совершенно не <связано> дается. Вот. <связано>, При том, что сверху доказано только, что в степени 4 третьих нельзя добиться. Вот такой вот зазор огромный, симпатический. Вот, вот такая вот задача. Ну а про биткоин так в другой раз. Вопросы? Канал Маткульт, привет, знаете? Да, да. Давайте, вдруг, если абсолютно случайно кто-то не знает, то это канал.. Рекламная пауза. Да, рекламные, рекламные как сказать? Да заключение заходите также есть сайт саводеих и Тегридзе». вот там есть всякие 100 уроков математики есть много чего есть интересного и полезного всякие соцсети некоторые из них были заблокированы некоторые еще нет Спасибо. что важно что важно что важно независимо от того что еще будет заблокировано и запрещено у нас все равно будет какой-то канал, ну, какие-то каналы оставить. Если весь интернет вырубит, тогда нужно будет только на живые лекции ходить ко мне. Да. Но, э, в принципе, у нас планы совершенно четкие. Мы продолжаем фигачить, продолжаем выкладывать в интернет. Никто из нас не уезжает за границу, мы будем жить здесь. Вот, потому что мы на своем веку многое видели. Вы только начинаете наблюдать реальность, а мы ее видели очень долго, много вот. Очень простая формула. Математика переживет всего. Поэтому оставайтесь с нами, что называется Если Это куда-то переедет. Если забьют YouTube, куда-то это переедет. Яндекс Сен переедет или на Бастион. Бастион очень хороший.